Всем привет дорогие друзья, очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы с вами зарабатываем монету FastDollars. Этот токен будет торговаться в июне, плюс еще будет доступен фарминг, что придаст ценность монете. У нас появилось новое задание за Telegram пост. Можно выполнять 5 в день. 700 монет каждое выполненное задание, 3,5 тысячи токенов дополнительно. Смотрим описание. Нужно в любой телеграм-канал писать вот эти вот сообщения, то есть задавать вопросы. После того, как разместили, делаем фото, загружаем ее на сайт, получаем ссылку и вставляем в ответ и нажимаем «Проверить» и «Получить». 5 фотографий в день. Остальные задания я уже неоднократно говорил. За регистрацию Telegram будет платить 1000 монет за два сразу. Выполняется один раз, остальные можно делать каждый день, любой на ваш выбор. По депозиту, трейду, слопу, фарминг, 10 дайсов. Снял 4 видео. Ссылки в описании. Как выполнять задания, откуда делать депозит. Твиттер отключен, ВК не работает. Остался Facebook. У кого социальная сеть пашет. Делайте эти задания, размещайте посты. Их содержание вы найдете на странице дропа. На странице самого задания. Ошибся. Еще добавляйте что-то от себя. Чтобы посты не были одинаковыми и вас не заблокировала социальная сеть за спам. 10 сообщений в чате. Общаемся здесь на тему криптовалюты. YouTube, TikTok. Снимайте обзоры, выкладывайте видео. Ссылки на них отправляйте в ответы. Проверка других пользователей. Проверяем выполнение заданий другими участниками и получаем 100 монет за каждое. По 12 день 1200 монет. Ссылка на регистрацию в описании для мобильных устройств QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата. Другие функции биржи вам доступны без прохождения КИС. Здесь баланс аэрдропа, тут баланс биржи. Ближе к старту торгов нам откроют возможность вывода монет на основной баланс, откуда будем продавать монеты. Пока что эта кнопка не активна. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.